Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я собралась приготовить щи на зиму. И, как всегда, хочу поделиться с вами. Почему я готовлю эти щи? Кто давно с нами на канале, знают, что я уезжаю часто к дочери, и муж тут у меня... Один готовит Я стараюсь ему какие-то заготовки оставить И вот первые блюда не оставишь Поэтому я ему заготавливаю в банке Рассольник на зиму Какую-то солянку на зиму Даже для борщей все приготавливаю, Лишь бы ему было комфортно И вот если вторые блюда можно приготовить И заморозить То первые блюда не заморозишь И поэтому я стараюсь ему разнообразить Его стол Этот рецептик как всегда у меня В поваренной книжке моей старенькой и я вам продиктую ингредиенты. Потому как в прошлый раз я ингредиенты не продиктовала, а прописала. И мне уже высказали, что почему-то не продиктовала. Будем подстраиваться под всех. У меня килограмм капусты, 300 грамм помидор, 300 грамм моркови, 300 грамм перца, 300 грамм лука и пучок зелени. Зелень такую, какую вам Именно нужно и нравится. Есть укроп? Пожалуйста, укроп. Есть петрушка? Петрушка. У меня здесь 1 столовая ложка с горкой сахара и 2 столовые ложки без горки соли. У меня 100 мл воды, 60 мл масла и мне нужен будет 9% уксус, 50 мл. Но это будет в конце, я его не стала наливать. Сейчас все эти овощи нужно нашинковать, сложить в кастрюлю. И быстренько это все блюдо приготовится. Тем временем баночки должны быть подготовлены и должны уже стерилизоваться в духовке. Крышечки точно так же. Морковь мы трем терки. терке. Морковь я потерла. Морковь ароматная, сладкая, душистая. Вот никак не сравнить ее с покупной. Перец нарезаем соломкой. Перчик порезала. Лук тоже измельчаем соломочкой. Капусту шинкуем так, как вам нравится. И нам осталось измельчить зелень. Выливаем водичку, масло, всыпаем соль, сахар. И сейчас мы это будем все ставить на плиту. Сейчас ставим и ждем закипания. После закипания варим это 20 минут. Перемешиваем щи. Смотрите, выделился сок с овощей какие красивые, нарядные щит И вот теперь они хорошо кипят, видите? И мы оставляем на 20 минут. Девчонки, вчера готовила сок томатный. Если кому-то интересно, можете, кстати, по ссылке перейти и посмотреть. Ой, знаете, просто вкуснятина. Я его просто обожаю. М -м -м, очень вкусно. И вот за три минуты до готовности наливаем сюда уксус 9% 50 миллилитров. Щики кипят, я достаю горячую банку из духовки и начинаю выкладывать в нее горячую крышку и закрываю. Крышка у меня прокипела в горячей воде. И я их буду укутывать в теплую шубку. Из данного количества ингредиентов, что я вам показывала, у меня получилось 4 баночки и вот в тарелке сколько. Теперь это все закрываю. Вот так это все будет у меня стоять до полного остывания. Всем пока. Всем желаю хороших заготовок без бомбажа, полезных, нужных, вкусных. И увидимся в следующем видео.